Многими принято считать, что черная полоса и Software началась с Doom 3, и я с этим в корне не согласен. Как по мне, падение студии началось с Quake 2. Не подумай, это отличная игра, местами даже веселая, но она напрочь лишена души и той самой неуловимой атмосферы ранних игр и дешников. Некоторые, конечно, скажут, что Quake 3 была хорошей игрой. Нет, ты слышал, Quake 3 хорошая игра. В начале нулевых внутри студии назрел конфликт. Джон Кармак и большая часть команды хотели сделать продолжение Doom, а вот Кевин Клауд и Андриан Кармак, не родственник Джона, вообще не горели желанием ввязываться в подобную авантюру, так как они уже устали на протяжении многих лет делать одну и ту же игру. Но после успеха возвращения в замок Волчьего Камня и презентации нового Двигла от Кармака, большая часть сотрудников поставила ультиматум, либо мы делаем Doom 3, либо выводим выкидываете нас на мороз. В результате Кевин и Андриан вынуждены были согласиться и студия приступила к работе. Разрабатывали игру целых 4 года и по тем временам это можно сказать долгострой. Основная концепция была принята практически сразу. Мы делаем ремейк, а не продолжение. И игра у нас будет не про то, как один единственный чувак косит тысячи слуг ада, а про то, как один солдат пытается выжить в аду на Марсе. То есть от ураганного экшена акцент решили сместить в сторону хоррора. Одна из первых демонстраций игры прошла на E3 2002 и в интернете даже можно найти ролик. Какая потрясающая походка. Вот что бывает, когда ты много лет обходишь страной скелетную анимацию. Да, Джон? В тот год они собрали 5 наград выставки, что неудивительно. Такая графика и система попиксельного цветного освещения вызывала дикий восторг. А еще тени, ох уж эти тени в реальном времени. Мы с пацанами не могли поверить, что нечто подобное можно увидеть на наших компьютерах, и мы были недалеки от правды. В августе 2004 года. Когда игра вышла, мой компьютер еле-еле вытягивал начальную заставку игры, так что полноценно поиграть в нее я смог лишь спустя полгода, когда пираты завезли в прокатник пропатченную и оптимизированную версию игры. Понял вас, Darkstar. Подходите с азимута 07063 через точку 38000. Мы видим их без радара, сэр. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте этого инспектора с фона сразу ко мне. Да, сэр. На дворе 2145 год. Мы прибываем на исследовательскую базу UAC на Марсе в качестве безмянного солдата. Никаких демонов и тем более никакого оружия в руках. Это наш первый день на работе и мы уже опаздываем на наш вступительный брифинг. Начиная с середины 90-х, шутеры начали все больше отходить от концепции «просто убей их всех» и стали делать больше акцент на сюжет, атмосферу и погружение. Из ранних игр таким ярким примером был Strife – Quest for the Sigil, который сделал большую ставку на сюжет и его подачу, и обзор на который есть на канале. В 1998 году Half-Life задала совершенно новый тренд в игровой индустрии – как можно грамотно и довольно аутентично вести игрока в мир игры. Показать самую обычную рабочую рутину. Сотрудники слоняются по комплексу, ведут простые рабочие беседы, вбрасывая небольшие крупицы информации в уши игрока, в результате чего создается впечатление, что он попал в настоящий живой мир, а не в виртуальную комнату обучения. Благодаря успеху игры и ее теплому приему как у игроков, так и у критиков, многие игры взяли этот прием на вооружение. Doom 3, я бы сказал, пошел дальше всех. Разработчики не только смогли провести грамотную адаптацию этой концепции в своей игре, но и развить ее. Они наполнили стартовую локацию каким-то нереальным количеством деталей. Территорию базы патрулируют роботы-охранники. Инженера ведут беседы о том, что ученые пи ничего не понимают в инженерных системах и насилуют электроснабжение, а ученые о том, что инженеры пи***, которые не могут провести настройку простейших систем. Все заняты какими-то своими делами и причем игра даже умудряется реагировать на наши действия. Например, если мы задержимся у стола этого человека, который составляет наше досье, то сможем стать свидетелями очень крутого момента игры. С информационных терминалов мы можем скачать информацию по обучению охранников, инструктаж по технике безопасности и еще много чего. Причем, чем дальше мы продвигаемся по базе, тем больше нам начинает встречаться тревожных и нервных людей. Господи, что за привычка подкрадываться к людям со спины? Здесь и так у всех нервы на пределе со всей этой чертовщиной. Видимо, не зря. Складывается такое ощущение, что все они хотят нам рассказать какую-то страшную тайну, но боятся, что ты сочтешь их сумасшедшими. В общем, все это создает у тебя стойкое ощущение, что здесь явно не все в порядке. Doom 3 не меняет общие черты сюжета оригинальных частей серии. Корпорация UEC, самая влиятельная и богатая корпорация будущего, открывает исследовательскую базу на Марсе. В результате неудачного эксперимента по телепортации они открывают врата АД и на базу вторгаются орды демонов, которые уничтожают самым жестоким образом весь персонал станции. Мы — единственные выжившие, которому предстоит не только остаться в живых, но и остановить вторжение. Оригинальные части в качестве вдохновения использовали эстетику ДНД, тяжелого металла и фильмов ужасов по типу Evil Dead и Чужой. В третьей части, конечно, все еще чувствуется их влияние, но его атмосфера больше напоминает фильмы категории боди-хоррора и игры серии Тихого холма. Но как мне кажется, самое большое влияние на проект оказала другая легенда — System Shock 2. Игрок оказывается на космическом корабле, весь персонал которого был уничтожен в результате вторжения неизвестных сил. Можно с уверенностью сказать, что общая атмосфера, а также визуальный стиль марсианской базы Doom 3 был вдохновлен образами корабля фон Браун. Также игра позаимствовала стиль повествования. На протяжении всей игры мы будем находить КПК мертвых сотрудников базы и слушать их аудио и читать электронную почту, из которых мы сможем подчеркнуть огромное количество деталей касательно событий, которые происходили до и во время вторжения Армии Ада. Наш личный КПК нам выдают в самом начале игры. Его дизайн более-менее похож на современные планшеты, но толще и с небольшим изгибом внизу, отделяющим экран от аналоговой панели управления. Вверху еще есть разъем для монтирования видеодисков. КПК выполняет роль мобильной рабочей станции для сопряжения с другими устройствами, просмотра электронной почты и воспроизведения видео и аудиозаписей, и хранение ключей доступа. Он также может загружать данные с других КПК и устройств, включая ключи доступа, так что вместо поиска синих, красных и желтых ключка, мы теперь будем искать КПК. Также все интерфейсы рубок и компьютеров на базе выполнены в очень реалистичном стиле и выглядят они действительно функционально. Всеми рабочими интерфейсами в игре мы управляем в реальном времени при помощи мыши, ну ты понимаешь, прямо как в реальной жизни, типа ну тач интерфейс, и мерси все дела. При желании в настройках игры мы можем полностью вырубить оверлей игрового UI и наслаждаться аутентичным игровым опытом. В начале игры мы знакомимся с второстепенными персонажами. Сержант Келли, который будет выдавать нам приказы на всем протяжении игры. Еще в самом начале мы встретим Эллиота Свона с его телохранителем, которые прибыли на эту базу по распоряжению Совета Директоров USC для проверки. Не верю, что пришлось лететь самому. Я так не хотел. Он не оставил вам выбора. Хватит! Мне уже надоело заниматься кризисным управлением после его художеств. Ладно, вы управляете. Если не получится, я устрою бизнес. Сотрудники комплекса подозреваются в растрате средств компании на всякую херню, и первым в списке у них идет ведущий сотрудник станции, доктор Бетругер. Мальком Бетругер это прям классический злодей, при одном взгляде на которого становится понятно, что он явно не будет спасать всех в конце. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон. Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. После небольшого инструктажа у Келли и получения нашего первого задания я продолжил исследование научной базы и нашел кое-что интересное. к своим делам. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет, а то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Теперь ты готов к бою. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. На самом деле я никогда не следовал этому совету. Дело в том, что игра никак не ограничивает нас в плане военных преступлений в самом начале игры. Буквально. Мы не получим никаких штрафов, игра не отправит нас принудительно на последний сейв. И нам даже не придется жить в проклятом мире, который мы создали сами своими руками. Наоборот, с убитых тел можно поднять планшеты и получить немного полезной информации. И даже коды доступа к ящикам, которые встретим дальше по игре. А ну еще нам придется убивать чуть меньше зомби набрать. Пути. Стартовая миссия является обучением. Тут мы учимся приседать, прыгать, бегать и стрелять. Честно, мне стыдно, но игра сама меня провоцирует. Пробежав по поверхности Марса и пройдя по темным коридорам, мы находим заблудшего ученого. Нет, нет, ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно, иначе все, иначе... Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его клетку. О, Господи! Надо отдать игре должное. Вся паника, суматоха и растерянность от вторжения передана на высоком уровне. В мониторы можно наблюдать, как демоны вселяются в солдат, а в радиоэфире творится сущий ад. И ровно с этого момента начинается хоррор-шутер. Смешивать подобные жанры – это крайне неблагодарное дело. В шутере ты всегда машина для убийств, у тебя самые крутые пушки, ты живучий, мощный, носишься как угорелый и уничтожаешь толпы монстров, из которых как из рога изобилия сыпятся аптечки с боеприпасами. А в хорроре наш герой обычно умирает с пары тычек монстров, передвигается медленно, боевая система зачастую кривая, как рожа моей бывшей, и игра держит нас на строгой боеприпасовой диете. Как понимаешь это пфф, совершенно противоположные друг другу жанры но Дом 3 пытается их совместить наш герой передвигается медленно запас его выносливости в отличие от классических doom ограничен мы конечно довольно живучие но ради баланса разработчики очень сильно понерфили броню которая здесь не сильно спасает от урона с оружием тоже произвели интересные манипуляции дробовик который в классических doom был чуть ли не основным оружием благодаря своему урону дальности и разбросу теперь эффективен только в ближнем бою не серьезно хоть какой-то урон врага можно нанести только если вставить его в ствол прямо им в рот Томат эффективен на дальних расстояниях, но при зажатой гашетке его точность снижается и урон также не слишком высок. То есть, первые несколько уровней мы постоянно будем дирижировать этими двумя пушками для эффективного ведения боя. Хотя, почему двумя? Еще у нас есть пистолет, и это не просто какая-то стартовая пуколка. Я использовал его на всем протяжении игры. С его помощью очень удобно разбираться с зомби. Он точнее любого оружия и наносит повышенный урон при выстреле в голову. А еще с его помощью очень удобно вычислять зомби-симулянтов. Ну и конечно же, камнем преткновения в год выхода стал фонарик потому что персонаж может либо светить фонариком, либо брать в руки оружие. Первыми, кто решил эту проблему, стали модеры, которые завезли на Марс изоленту и примотали фонарик к пистолету и дробовику. И это было отличным решением. Вроде бы мы и при оружии с фонарем, но для использования более сильных пушек нам все равно придется пожертвовать освещением. Ну ты понимаешь, баланс. Я не знаю, почему разработчики отказались от подобной идеи. Нет, конечно, они хотели, чтобы игрок всегда делал выбор между видеть врага или стрелять во врага, но тогда мне совсем непонятно зачем они сотворили дичь в BFG Edition и приделали фонарь к броне персонажа и напрочь убили атмосферу и многие геймплейные элементы игры. Дальше по игре мы встретим более мощные пушки, но с ними тоже не все так просто, в Тум 3 пожалуй самый лучший пулемет из всех игр и дэшников, во-первых он наносит очень добротный урон и разматывает рядовых вражин на раз-два, а во-вторых как же клево он звучит. Мощь. Единственная проблема, что к нему попадается очень мало боеприпасов, я бы даже сказал преступно мало, так что его я берег только для особых случаев. Этих особых случаев было столько, что мне даже пришлось создать в монтажке отдельную секвенцию, куда я скидывал все моменты его применения, чтобы потом не рискать по футажам в их поиске для монтажа этого сегмента видео ракетница отличная вещь но у нее столь высокий урон от взрыва и такой огромный рейндж что для ее применения надо держаться от врага на приличном расстоянии а сделать это в тесных коридорах космической базы ну, понимаешь крайне сложно блин. так что для нее тоже пришлось сделать отдельный плейлист который короче предыдущего раза в три у гранат с уроном от взрыва все попроще но они очень любят отскакивать от любых поверхностей и лететь обратно ко мне к тому же если ты нажал кнопку атаки, то тебе в любом случае надо ее кинуть, иначе она взорвется у тебя в руках. Единственное оружие, которое претендует на звание универсального, так это плазмоган. Наверное, это лучшая пушка подобного типа в шутерах вообще. У нее вполне достаточно урона, хорошая точность, к ней можно найти много боеприпасов и самое главное, с ее помощью можно сбивать вражеские проджектайлы. Нет, это конечно можно сделать и при помощи других пушек, просто с плазмоганом делать это гораздо удобнее за счет размера хитбокса и его снарядов. Но хоррор это ведь не только темнота, а жуткий дизайн и слабость главного персонажа, это еще и скримеры. Пугать нас будут самыми разными способами. Во-первых, атмосферой. Тут она такая густая, хоть с ложкой ешь. И дело здесь не столько в визуальной составляющей, сколько в звуке. Весь саундтрек это один сплошной Эмбиент. Doom 64 нервно держит пиво в сторонке, в его звучании слышны не только синты, биение сердца и прочая хрень. Здесь слышно сами помещения, мигание лампочек, скрежет заклепок в металле, стон несущих сваи, звуки ветра на поверхности Марса, стекание крови растерзанных сотрудников комплекса, как будто слышно само дыхание умирающего в муках научного комплекса. Композитору, выражая свое глубочайшее уважение. Во-вторых, в игре полно скримеров. Так как игра линейная и в ней почти невозможно заблудиться, разработчикам не составило никакого труда раскидать по всем уровням ту его хучу скримеров. То балка упадет, то вентиль паром сорвет, то какие-то стоны, крики, мольбы о помощи и прочая мистика. Но чаще, конечно, импы выпрыгивают из разных мест, да? Я конечно понимаю, что в классической серии хватало ловушек с монстрами, Ромара вообще этим очень славился на своих уровнях, но тут разработчики потеряли вообще все берега. Монстры будут поджидать нас постоянно и везде. Вот проверяю я темные углы, никого тут нет. И только я делаю шаг, как оттуда выходят зомби. Как? Или вот еще. Иду я, значит, спокойно никого не трогаю. И вроде бы все, а нет... Короче, здесь столько пугалок, что в какой-то момент я уже просто перестал их бояться. Со временем ты уже привыкаешь находиться в постоянном эмоциональном напряжении. Здравствуйте, здесь очень страшно, здесь летают привидения. В комплексе Альфа начинается, пожалуй, один из лучших сегментов игры, потому что она на какое-то время превращается в натуральный Сайлент-Хилл. Уже говорил, что композитор это гений. Как же сильно это напоминает начало первой части Тихого холма. Браво, браво! Первую треть игры нашей задачей будет встреча с командой Браво, которая вечно ходит прямо вот тут совсем рядом, но все никак не попадется под руку. Мы будем постепенно продвигаться по лабораториям комплекса и встречать самых разных обитателей ада. Вообще, всех противников можно поделить на две категории: зомби и демоны. Одни зомби медлительные и безоружные, а другие скачут как угорелые и вооружены огнестрелом. Черт возьми, какие же они сука метки! Эти уроды всегда умудряются выстрелить первыми. И причем даже на больших расстояниях они все равно попадают по мне. Впервые из демонов, кого мы встретим, будут импы. Теперь это не коричневые черти с красными глазами и шипами на плечах, у них 8 глаз и они... давай, да в этой темноте практически невозможно разглядеть. И они будут повсюду. Мне кажется в оригинальных частях не приходилось столько импов на квадратный метр, сколько здесь. Они прыгают с потолка, вылазят из-под пола и выпрыгивают из дверей. Ах, как же это бесит, это самый любимый прием разработчиков, выпрыгивающий имп, причем увернуться от таких атак почти невозможно, даже если ты успеешь сориентироваться и быстро начнешь отходить назад или даже за угол, этот чертяга как пуля из особо опасен сможет изменить свою траекторию и все равно нанесет урон. Еще разрабы очень любят прям в наглую телепортировать к нам монстров. В случае с импами, лучший способ брать дробовик и сразу бежать к нему, чтобы успеть его загасить и не устраивать эту чертову свистопляску. С особым эпиком в этой игре появляется Пинки. Его дизайн был очень сильно переработан, и мне будет сейчас немного стыдно, но его новая версия мне нравится гораздо больше классической, с этим его механическими ногами, хотя это пожалуй один из самых простых врагов в игре. Среди новичков, которых мы встретим в начале, я хотел бы особо отметить Трайтов, это такие паукообразные монстры, чей дизайн, как мне кажется, был подсмотрен у Карпентера в фильме Нечто, и все сегменты с ними полное говно. Doom 3 сама по себе имеет медленный темп геймплея в силу определенных обстоятельств, но вот когда появляются пауки, если ты увидел помещение с небольшими отверстиями в полу, знай, в ближайшие минуты-две ты будешь заниматься крайне тупым занятием. И ладно их было бы много, нет, они появляются строго ограниченными партиями и строго по скриптам, иногда они бегут чуть ли не с другого конца локации, и пройдет целая вечность, пока ты закончишь этот сегмент. Что, нет? Еще НЕ все! Также разработчики все время будут пытаться внести некое разнообразие в игровой процесс. Они создали целые секции уровней с особыми условиями, которые создают уникальный игровой опыт. То нас будет сопровождать робот-охранник, который способен в одиночку разобраться со всеми монстрами и эти моменты дают небольшой перекур для игрока, то нас будут ждать огромные секции уровня в кромешной темноте. Например, на втором уровне сектора Альфа я встретил ученого, который может проводить нас через запутанный лабиринт. Конечно его можно тупо грохнуть или оставить здесь одного в ожидании помощи, но я не люблю лабиринты, так что я решил объединиться с ним он будет показывать и освещать нам дорогу, а мы должны его охранять. Да, это все могло бы скатиться в унылейшую миссию сопровождения, но как же тут хороши напарники. Мало того, что он не лезет под удары монстров и ко мне в прицел, он еще говорит откуда готовится нападение и подсвечивает ближайшего к нам противника. Правда в конце его ждет довольно ожидаемый конец. Еще разработчики попытались в головоломке, но это настолько плохо и банально, что я даже не знаю, что сказать. Содержание токсичных газов в норме. В зоне утилизатора можно работать. Солдат, ты что копаешься? У нас потери. Группа Браво едва держится. Да я бы с радостью, но мне встретился претензионный левел-дизайн. В конце лаборатории Альфа мы встретим нашего первого босса. в Вагари. Она тут замещает босса паука, у нее явно есть способности к телекинезу и она убивается за пару секунд. Самый скучный босс в игре. На заводе Динпро мы увидим инклюзивность моего детства. Мы встретим единственную во всей игре девушку, которую бьют самым жестоким сука образом. Помоги! Прошу любить и жаловать потерянные души. Я их не особо жаловал-то и в предыдущих играх, а тут они могут стать настоящей занозой в заднице. Эти засранцы тоже любят резко ускоряться в нашем направлении, так еще и могут резко менять траекторию. Плазмаган это пожалуй самое лучшее оружие, которое позволяет относительно бесполезно справиться с ними. Правда если они довольны на приличном расстоянии от нас, то тогда все осложняется, так как заряд плазмы летит медленно и эти твари успевают уклониться от него. В конце уровня мы встречаем единственного выжившего после боя члена отряда Браво. И он передает нам ключи передачи сигнала бедствия. Здесь нельзя оставаться. Слишком опасно. Пошли. Жалко мне его, мало того, что озвучили не пойми как, так еще и убили. На следующем уровне нас вновь ждет геймплейное разнообразие. Сначала нам придется побегать по поверхности Марса с ограниченным запасом кислорода, где мы встретим кака-демона. И уж кого-кого, а вот этих ребят действительно жалко. Мало того, что их дизайн стал крайне невразительным и блеклым, так еще они и практически беспомощны против нас. При помощи плазмомета я могу без каких-либо проблем уничтожать их проджектайлы. Потом нас ждет крайне унылая секция по управлению горизонтальным лифтом. Как по мне, из этого получился самый скучный сегмент игры. Вы понимаете, очередная головоломка в игре, в которой ни хрена не видно. Очень умно. Вот спустя несколько часов игры мы добираемся до башни связи. Правда, сначала нам придется столкнуться с уникальными противниками. Зомби со щитами появляется только на этом уровне, и, честно говоря, я не понимаю почему. Эти враги могли бы внести хорошее такое разнообразие в боевые столкновения игры при их грамотном применении. Хотя, с другой стороны, они могли бы превратить их в сущую рутину, так как самый простой способ их уничтожения — это применение гранат. Связь установлена вручную. Солдат, вы слышите меня? Немедленно отойдите от консоли. Я запрещаю вызывать подкрепление. Если эти твари проберутся на корабли, кто знает что будет дальше? Ты поставил под угрозу все население земли. По идее было бы лучше не отправлять сигнал бедствия, но это решение никак не повлияет на концовку, ибо в последующем Битругер сам отправит сигнал бедствия. Все якобы развилки сюжета в этой игре являются просто фикцией. Также фикцией в последующем окажется и наш защитный костюм. На одном из уровней мы встретим нашего старого знакомого дамажущий пол. И как же Хорошо, что во время разработки мимо офиса и софтвер не проходил сэнди иначе по всему уровню были бы разлиты зеленые лужи а так всего лишь одна комната так вот мало того что защитный костюм не защищает нас от этих луж что еще можно понять так на другом уровне произойдет утечка ядовитых отходов в воздух а я точно помню что у нас вроде как есть запас кислорода и вот тут он совершенно нам никак не поможет хотя погодите-ка а где сука вообще шлем Ну а дальше начинается погоня за главным злодеем продолжительностью третьей игры. Нас ждет путешествие на монорельсе, во время которого все, конечно же, пойдет не так. <звы> Уже где-то на уровне лаборатории Дельта игра начинает смещать акцент с хоррора в сторону шутера. Мне вообще очень нравится, как игра повышает температуру накала страстей, постепенно бодя новых монстров и оружия. Погоди, это что, были зомби-педики? Вот эти ребята Commandos. Они на втором месте по бесячести после потерянных душ. Они очень быстро сокращают дистанцию до персонажа, и рейндж их атаки очень большой. К тому же, во время нее они отталкивают от себя персонажа. С этими ребятами действительно бывает сложно справиться. Зато никаких особых проблем не заставляют Арчвайлы и Ревенанты. У Ревенантов без проблем можно уничтожать ракеты при помощи плазмомета. А если держать от них нормальную дистанцию, то бои с ними вообще проходят без проблем. Арчвайлы? Ну это вообще смех. Это лишь блеклая тень знаменитых монстров из второй части. Они медлительные, редко атакуют и крайне неохотно оживляют своих павших товарищей. А еще они огромные, так что в них без проблем можно попасть с любого расстояния из любой пушки, из-за чего мне пришлось попотеть, чтобы найти футажи, где их хотя бы более-менее видно. Также по игре мы встретим манкубасов и новичков серии черубов. Манки это хоть какие-то соперники для нас. Они довольно живучие и быстро шмаляют из своих районов. Ракетниц. Настолько быстро, что медленный плазмоган не всегда успевает уничтожать их ракеты. Черубы – это такая помесь младенчиков и златоглазок. Особой опасности они не представляют, но благодаря своим высоким, мерзким голосочкам создают очень тягучую атмосферу. Еще я встретил зомби с бензопилой. И тут самая ценная бензопила которая с него падает. Она позволяет очень быстро и легко разбираться с зомбями, а еще она крайне эффективна против потерянных душ. Ма, просто конфетка. А ну и зомби пулеметчики еще были. Так как теперь они не хитсканы, то и воевать с ними стало гораздо проще. Но в связке с командос это конечно, да еще гремучая смесь. И все эти монстры со всем нашим арсеналом начинают создавать очень динамичный и напряженный геймплей, который хоть и далек от своих предков, но все еще доставляет удовольствие. Хотя длится эта эйфория не слишком долго. Имея столь огромное разнообразие противников с разными способностями, игра зачастую предпочитает насылать их на нас небольшими пачками. То есть захожу я в помещение, и туда начинают телепортироваться импы. После них бегут личинки, которых посидеть ждать, когда они добегут до тебя с другого конца локации. но ну, а потом полезут пауки на 3 минуты. И это... это очень скучно. Но тут вдруг неожиданно приходит сюжет. С вами снова я, Кот Небальский. И мамма mia, сегодня мы будем готовить уже Doom 3. И для этого нам понадобится всего лишь два простых ингредиента. Но мама миа, молитесь всему. И один из этих ингредиентов вечная классика. Отправляем его в тару, а потом добавляем очень, очень, очень много воды. Хотя среди этого самого вкусненького, наверное, наш первый ингредиент. С вами был Кок Небальский, и помните, кринжа много не бывает. В лаборатории Дельта я нашел изолятор, где содержались добровольцы, которые осмелились пройти через телепорт. Сейчас здесь все мертвы. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. После их возвращения ребята описывали страшные картины. Кто-то видел красные глаза, кто-то неведомых существ, и все они начинали потихоньку сходить с ума. Как оказалось, технология телепорта работала следующим образом. При переносе объекта из точки А в точку Б, объект проходил через АД в прямом смысле этого слова. Сделав такое открытие, ученые начали отправлять туда целые исследовательские группы, которые смогли захватить различных существ, импов, ревенантов и прочих демонов. В какой-то момент в телепорт решил отправиться сам Битругер и вернулся он оттуда, по словам одного из ученых, совсем другим человеком. Также на Марсе археологи сделали еще одно открытие, Оказывается, тут раньше была жизнь, но после вторжения неведомого врага раса марсиан была почти полностью уничтожена. Для спасения своего народа марсиане создали оружие под названием Души Куб, которое они передали своему лучшему воину и именно он смог одолеть противника, а после вся раса телепортнулась на землю, то есть получается марсиане это предки людей. Теперь нам предстоит найти куб но оказывается, засранец Битругер уже успел оттащить его в ад. После нескольких очень атмосферных прыжков через порталы, нет, серьезно, это вершина игры в плане видео и аудиодизайна. Мы настигаем доктора Бетругера. Главное, что рыцари ада появляются столь же неожиданно и тоже парой, как и в конце первого эпизода Doom. Их дизайн также был существенно переработан. Теперь это огромные мускулистые детины, которые немного смахивают на чужих. Ну а после того, как мы разберемся с ними, злой доктор Бетругер отправит нас в ад. Начинаем мы этот уровень без оружия и без фонаря. Фонарь мы кстати так и не найдем, что к лучшему, так как в аду очень клевое освещение, создающее правильную атмосферу. Также на атмосферу вновь играет звуковое сопровождение. Постоянно слышны крики грешников, бурление лавы и животные рыки демонов. Лучшее преисподнее в серии. Ад это самый экшоновый уровень за всю игру, тут мы постоянно будем биться с кучей противников, еще мне тут попалась руна берсерка второй раз за игру, ну такое себе честно говоря, весело, но недолго, ну блин как же тут много врагов, и причем тут разрабы наконец-то начинают экспериментировать с комбинациями врагов, и бои тут действительно интересные, и тут нет пауков, О, как же это сука хорошо, в конце уровня нас ждет босс. Страж. Из своей спины он выпускает какие-то хрени, которые постоянно нас выслеживают и помогают боссу нас искать. Нам необходимо уничтожать их, после чего нарост на спине начинает мигать красным и приходит время применять ракетницу. «Освободи нас, и мы поможем тебе. Поверь наших врагов, и мы станем сильнее. Услышь наш зов и освободи нас, чтобы покарать зло». Аллилуйя, наконец-то! Итак, мы захватили Душекуб, вернулись обратно на Марс и снова без оружия. Ну, кроме Тушикуба. На самом деле это довольно прикольная пушка, для начала нам надо убить 5 врагов, чтобы зарядить ее, а после ее применения она убивает любого противника с одного выстрела и восстанавливает нам здоровье в зависимости от жирности врага. С ее помощью можно без проблем выносить всяких рыцарей ада и прочих гадов, честно говоря арчвайлы становятся еще более бесполезными и слабыми врагами. Затем мы встречаем уже почти мертвых великих ревизоров, у одного из которых отжали BFG. Отжал ее сержант Келли, который тоже оказался порабощен демонами и теперь представляет из себя типичного босса из Quake 2. Он тоже интересный, так как нам надо сбивать снаряды BFG. От них можно прятаться за этими колоннами, но они периодически начинают херачить током, так что за ними не получится долго отсидеться. Хотя он куда проще стража. Ну а дальше начинается полоса разочарований. Сначала мы находим древние таблички древней марсианской цивилизации, одна из которых то ли пасхалка, то ли хреновая попытка увязать между собой сюжет третьей и оригинальных частей серии. То есть если следовать логике, то Думга из классических частей был марсианином, а последующее вторжение на землю было после телепортации всей расы, а где же тогда все это время был Душекуб? А может Думгай и не спас все население планеты? Может все это время за кадром бегал настоящий спаситель? Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Ну и самым большим разочарованием лично для меня стало БФГ, где Г – это говнище. Какое же это сука днище! Я признаю, может быть это я тупой и не понял в каких случаях ее стоит применять. Но от выстрелов из нее чаще умирал я сам, чем враги. Ну что это? За ногу. Больше всех в этой части игры меня порадовали вагари, которые вдруг неожиданно появились в качестве рядовых вражин на последних уровнях игры. Вот это был на самом деле интересный бой. Тут даже пауки к месту, так как они позволяют мне заряжать душекуб для быстрого устранения жирных врагов. Ну и в конце последний бой, последний босс, кибердемон. <звы> и это, это, это, может ты, а тебя просто давно уже не было? Это же просто скупо! Сам кибердемон абсолютно не восприимчив к атакам любого оружия кроме душикуба. так что весь бой с ним это наворачивание кругов вокруг адского портала, из которого будут лезть враги, которых надо убивать для зарядки Душекуба. Пять врагов убили, применили Душекуб, бегаем кругами. Снова пять врагов убили, применили Душекуб и снова бегаем кругами. И так надо сделать конечно же три раза, по святому правилу трех. Трукер сбежал, врата в ад запечатаны, человечество спасено. Подожди, а что, кроме меня больше никто не выжил? Ты мне ничем не поможешь. Все мертвые. Ты меня бежал. Слава Богу, как же я Думал, что я один уцелел? Эй, солдат, помоги мне. Я тут застрял. Открой двери и выпусти меня. Это опасно ты псих! А, да, не ходи туда отлично теперь телепорт заработает <связывающие> <связывающие> ты рад тебя видеть я надеялся что прислют несколько больше людей его надо найти мой бфк он забрал его Так что же такое Doom 3? На самом деле это хорошая игра, которая попыталась совместить в себе очень большое количество жанров и разнообразных фишек. Но как по мне, у нее слишком проседающий финал. Будь она на пару часов покороче и чуть более изобретательна в плане боев под конец, наверное, я даже осмелился бы записать ее в современную классику. А так, это чисто продукт своего времени игра стремилась показать игроку настоящий next-gen, причем не только в плане графики, но и в плане интерфейса, взаимодействия с миром и даже, можно сказать, в плане сюжета, особенно учитывая предыдущие проекты и дэшников. Тут даже есть одна головоломка, построенная на физике. Вот три пищи Half-Life. Но если серьезно, то как по мне, эта игра с каждым годом становится все лучше и лучше. Современные шутеры лишились множества фишек, которые разрабы активно продвигали в те времена в целях повышения качестве игрового опыта. Нет. Я бы даже сказал, в целях создания уникального игрового опыта. Так что Doom 3 это далеко не дно студии. Это скорее проблеск света в ее темные времена.